всем привет мои хорошие с вами светлана и сегодня у нас обзор шестого каталога лучших акций и предложений давайте начнем с аутлета фокус я в этот раз заказывать не стала хотя посмотрела его уже онлайн классное предложение там у нас будет туалетная вода сервис uh, да, с хорошей скидочкой и наверное новиночка я так понимаю я раньше не видела девчонки в каталогах ночной комплекс уход для лица омоложения бесконечный эффект за 700 рублей 30 миллилитров Да, недешевые средства в Индии. С учетом того, что они мне не подходят, я на этом внимание не акцентирую. Классная цена будет на пудра шарики с тональным эффектом. Мне кажется, они дешевле не бывают что тут еще интересного, девчонки присмотрела так вот эти футболки из аутлета в аутлет уже идут по хорошей скидке и девочки Танюшка привет тебе а, уже брали их писали что они действительно классные и лучше взять размерчик побольше они сидят тогда вообще обалденно я посмотрю может и закажу себе хотя для меня вот здесь коротковат конечно рукавчик но посмотрим белая по моему просвечивает а черную синенькую можно вполне себе взять штанишки эти постоянно у нас в распродаже что-то они такие девчонки отзывы противоречивые тоже хотела взять платье я вам это показывала оно крайне Удачно, крайно выигрышная, крайне хорошо пошитая, замечательно сидит на фигуре. Видите, остались только большие размерчики. Постараюсь прикрепить вам в инфобоксе ссылочку на э, заказ, где мы это платье примеряли и обозревали. Так, здесь у нас бижутерия, как всегда, много всего интересного. Ну, тут все индивидуально, да, с этой бижутерией, кому что нравится. Ну, как бы все, девчонки, бутылка, не вижу смысла брать такую, хотя она здесь со спреем, то есть в жару можно охлаждаться, у меня классная бутылка есть в принеси, пожалуйста, бутылочку. Вот она, она стоит. У меня есть классная бутылка, которую я заказывала в прошлом каталоге с отсеком для фруктиков. Можно мохито делать и так далее. Тоже 300 с чем-то рублей стоит. Вот, девчонки, как она выглядит. Видите, сюда мы кладем лимончик, мяту, получается мохито. Вообще, бутылка супер добротная, служит нам правдой и верой. Теперь давайте приступать к обзору каталога. Здесь у нас появляются новинки ароматов. Мне не очень понравился вот этот аромат по страничкам, девчонки. Я, возможно, пробники закажу, чтобы дать вам... Как бы оценку и отзыв. Потому что одно дело нюхать со страницы, а совсем другое вживую. Как-то вот, -вот что-то как освежитель, девчонки. Мне не очень понравилось. Поэтому я, конечно, новинки брать не буду, хотя и цена такая на них вкусная, да. Но нет. Инкадессенс мой любимый за 800 рублей. Это дорого я в каком-то фокусе видела девчонки то ли э, в следующем да вот в этом шестом то ли в седьмом э, будут ароматы на выбор по 500 рублей в том числе там будет инкадесенс но при покупке трех будет действовать такая цена поэтому я лучше эту акцию подожду там представлены несколько ароматов и инкадесенс туда входит хорошо что бестселлеры иван прямо у нас на первых страницах и все они парфюмированы здесь у нас будут призы за звезды мы с вами набрали звезд а кто еще не набрал, может набрать в пятом каталоге, если сделали покупки со страницы 1.35. И можем набрать а, в шестом каталоге. Ой, обменять, господи, девчонки. Нет, набрать, да. И набрать в шестом в этом каталоге со страницы 1.39. А, нам дадут звездочку. Вот здесь у нас должно быть... Не, не помечено, девчонки, в каталоге будет, наверное, помечено а, в электронном виде. Звезды за туалетные воды, да, и так далее, со страницы 1.39. А, каждые 500 рублей это одна звезда. И вот от того, на какую сумму мы с этих страниц сделали заказ, будет зависеть наш приз. Мне не очень, если честно, нравятся вот эти призы и цены какие-то совсем не скидочные, да, ну прям совсем. А, вот тут, конечно, супер. вот Для тех, для координаторов, кто занимается, у кого большие заказы, конечно, классные призы, супер. Поэтому у меня, скорее всего, будет приз-сюрприз и не один. Вот, поэтому призы сюрприз посмотрим тогда в моем заказике по хорошей цене будет губная помада ультра мне она не очень девчонки нравится она быстро стирается в принципе у нее мягкая достаточно такая текстура приятный цвет красивый мне к ней не тянется рука потому что постоянно приходится обновлять матовое превосходство тоже по классной цене если берем два оттенка девчонки я давно хотела ее попробовать но у меня сейчас так много помад поэтому подумаю может быть что-то и возьму конечно карандашки по 139 они часто бывают по такой цене раньше и по 129 встречались карандаши тоже люблю мега стойкий супер хотела девчонки спросить у вас отзыв на вот эти тени 359 рублей они будут стоить при покупке двух палеточек расскажите пожалуйста сыпется не сыпется как тушуются очень интересно я бы взяла себе какой-нибудь вот такой вот оттеночек на летом красивый с коралловыми цветами туши бестселлеры будут за хорошую цену если покупаем 2 девятнадцать, если так тоже если две вот эти то 279 а вот это 319 если две. я так понимаю Пудра, ну, тоже не скажу, что здесь супер э, скидка. Опять нужно взять два продукта, чтобы такую цену получить. У меня есть матирующая неплохая пудра, но на лето она будет тяжеловато, Я не буду пользоваться такими продуктами летом. На э, румяна шарики классная цена, дешевле я их не видела. У меня тоже есть э, в оттенке, так, в оттенке, кул, cool, где все три цвета, по-моему, собраны, да? Вот такой классный. Мне очень нравится оформлять ими лицом из вкусненького по 199 рублей у нас будут тушь для ресниц супер длина я знаю многие у меня любят и многие уже у меня ее как бы ждут по такой цене жидкая подводка супер акцент девчонки кто пробовал тоже пожалуйста напишите у меня сейчас жидкая подводка от faberlic она мега стойкой сутки держится на глазах напишите пожалуйста как вот это стойкая или нет если стойкая я буду брать конечно от марк скидочка подводка классная тоже лежит у меня могу смело рекомендовать что здесь интересного? губная помада с эффектом объема не пробовала девчонки а вот призма призма конечно супер она у нас правда будет без скидки она сейчас в пятом каталоге с хорошей скидкой мне очень понравилась призма я прям довольна хоть она тоже и не стойкая ну как не стойкой средней стойкости но хорошая вот эту маску люблю для ногтей возможно возьму себе в запас она напоминает по эффекту ухаживающему мне а, от faberlic крем для ног бальзам гладкие пяточки я ему руки тоже смазываю для тех у кого очень сухая кожа рук вот мне нравится как крем вот эту масочку прямо использовать будут желтые ценники при покупке двух продуктов люкс распродают мне кажется люкс больше зимой у нас пользуется до да, популярностью летом как-то нет Новинки. Бальзамы для губ по 139 рублей. Подумаю, если <связать> дочь захочет, возьму какой-нибудь ей вкусненький. Я такими продуктами не очень люблю пользоваться. На увлажняющую губную помаду и карандашик из линейки Color, Color Trend. Тоже акция неплохая. И вот такие малышки у нас будут. Мужские. Уже только мужские представлены. Да, в объеме 10 мл с распылителем. Кстати, такие ароматы прям самые популярные. Я, может быть, возьму мужу сигну попробовать вот этот, потому что мы его не брали, а отзывы у него хорошие. Ароматы малышки 30 миллилитров по 400 рублей. Будут довольно популярные тоже все ароматы, но мне здесь ничего из них не нравится, поэтому я это предложение пропущу. Новинки седьмого каталога в пробниках, девчонки, будут у нас. Ароматы от французских парфюмеров я возьму, скорее всего, все три за 99 рублей. И в обзоре потом расскажу вам, какой из них запал в душу. Uh, Espir по 499 рублей. Классный аромат. В прошлом каталоге мы его заказывали со знакомыми, протестировали. Мне очень понравился. А вот этот софт Softmask оранжевый, да, напомнил мне инкадесенс Вот прям напомнил. Много там похожих ноток. И цена. Тоже на него бывает очень часто неплохая. По 159 рублей будут малышки 9 миллилитров с шариком. Да, я не очень люблю такой формат. Но почему-то в этом объеме ароматы более концентрированные и масляные. Я не знаю, с чем это связано, девчонки. Мужские парфюмы распродажи у нас пока есть запас. Я ничего брать не планирую. Классная акция будет на маске. Ну как классно Они были у нас, помните, по 89 рублей даже перед Новым годом, по-моему, не после Нового года в первом каталоге. А, одна 129, две 198. Вот когда две берешь, да, супер, они получаются у нас по 100 рублей, по 99 рублей масочки. Я не знаю, буду брать, не буду, потому что цена очень вкусная, да когда берешь две и прям в запас питательных, может, наберу, потому что очищающий у меня, по-моему, все есть. Они стоят, их много новинки девчонки новинки а, смягчающий мицеллярный скраб мицеллярная вода и и смягчающий гель это мне кажется для обладательниц сухой кожи подойдет поэтому я с удовольствием протестирую другую линеечку да тоже у нас тут новиночки будут вот девчонки у меня часто спрашивали про биби крем тонирующий у меня в оттенке light светлый это лучший это даже не биби крем девчонки я бы назвала это довольно плотным тональным кремом классным который делает вашу кожу бархатистым и выравнивает тон и делает ее матовым обожаю вот прям мой любимчик из всех тональных кремов которые я пробовала а, маска вот это тоже мне нравится много в группах иван про нее вопросов а кому-то не нравится кому-то нравится девчонки две-три капли на руки похлопающими движениями на лицо как то перед дневным кремом или перед ночным и супер вот именно так никак иначе протирать лицо не стоит этой маской со спонжем только сделайте себе хуже сумка новинка дорожная знать, девочки ее ждут прям вот кому-то она нужна красивая новинки одежды довольно не бюджетные, на эти новиночки будем ждать распродажи платится очень симпатичное, но тоже совсем девчонки не бюджетная а кстати новинки у нас, по-моему, в фокусе, девчонки, которые я буду брать, в линейке и Nutra Effects у нас будет пенка обновляя, обновленная, матирующая, очищающая. Вот ее буду брать по фокусу. И что-то там у нас еще новенькое появляется. Сейчас, к сожалению, уже не помню бижутерия часики сумочки все замечательно хотела майку такой взять девчонки черную, очень прям в моем гардеробе такой не хватает посмотрел обзор, она коротковато все-таки нет мне бы хотелось такую маечку очень подлиннее Сумки. Вот эту сумку в прошлом каталоге очень хотела заказать. Мне понравилась отделка, то что молнии здесь все золотые. И она довольно высокая, но не было ее, к сожалению, на складе. И поэтому я взяла другую сумочку. Сейчас, если она встретится, я вам покажу. Да, вот она. Она будет по очень привлекательной цене. Оттенок синий Она не синяя, она бирюза. Бирюза довольно темная. Вот, девчонки, как она выглядит. Ношу с удовольствием, нигде пока не обтерлась, не облезла лаконично. Просто ношу через плечо, да, и довольно вместительная. И кошелек у меня здесь влезает, и все. А, вот внутри, как она выглядит. Два маленьких кармана и один большой такой общий. Хорошая, девчонки, сумка за 299 рублей. Еще скидка будет по каталогу ваша. Вообще за 200 рублей ее возьмете. Супер! Классно. Еще она есть серебристая, но серебристая мне не понравилась. Какая-то она оляпистая и немножко дешево смотрится, скажем так. Классная акция будет на спрей Инкант. У них много любимчиков. Я обожаю больше всего вот этот голубой. Экономит 37%. Еще отсюда скидка консультанта. Вообще обойдутся за 100 с копейками. Класс, супер. Будем запасаться спреями. Кремушки для рук будут по акции у нас. И, по-моему, розовый Инканта классический в старой версии. Да, сейчас фигурирует во всяких распродажах. В аутлетах, в фокусах, наверное, его девчонки снимают. Хочу попробовать маску для лица. Вот эту. СПА. Ритуал аюрведы класс вообще назвали серию просто супер мне кажется она должна быть увлажняющая очень хочу попробовать новиночку буду брать на мою любимую черную кругу и так цена у меня пока в запасе целый флакончик поэтому пока брать не буду линейка Эванкет тоже по вкусным ценам, по очень вкусным. Вот это вот этой серии я знаю не было на складе, может быть она у нас появится как раз в шестом каталоге. А, вот эти новинки, новинку точнее тестировала в прошлом каталоге, знаете понравился увлажняющий сыворотка для ног, ананас чайное дерево у меня хороший продукт, действительно увлажняет и легенький и такой, не утяжеляющий на лето самое то. Понравился. Моделирующая маска для тела, девчонки. Маска для тела я как-то плохо представляю. То есть надо нанести и потом смыть. Не очень удобно, не люблю я такие долгие на самом деле процедуры. Поэтому прохожу мимо. У меня сейчас в уходе за телом миксит. И я этому несказанно рада мне нравятся эти продукты буду брать краску девчонки 81 себе и соседки а может быть и 9 1 еще подумаю не знаю на 9 1 нет 913 да? что как-то вот в каталогах она нарисована темновато по сравнению с фаберлик до да? 8 81 наверное вот такая на картинке я в группу девочек спрашивал девчонки которые особенно красится она говорит нет на самом деле она светлее но нет такого пепельно русового оттенка она все равно как-то вот желтизная, не знаю, девчонки, может 9-13 возьму, буду думать. Буду думать и буду сравнивать уже по качеству одинаковые оттенки Фаберлик и Вейвен. Вкусненькая пена для ванны, мне, кстати, понравился аромат, роскошные цветы, там чувствую запах пиона Дезодоранты, девчонки, обратите внимание, здесь 75 мл, они малышки Я в прошлом заказе мужу заказывала, на объем не посмотрела, но да ладно Они совсем маленькие и цена у них вообще не бюджетная, вообще Поэтому будьте внимательны, а то вы посмотрите, 199 рублей, подумайте, полноценный большой дезик, нет, они малышки Бальзамчики, в том числе и солнцезащитные по вкусным ценам а, а здесь у нас каждый продукт пошел к цене при покупке двух за 169 рублей уже за 169 я помню в прошлом фокусе или аутлет фокусе наверное и брала но даже 169 девчонки дорого для 75 миллилитров прям вот дороговато ей богу гели для душа интересный уход я так раньше в каталогах не видела, девчонки, родниковая вода и чистотел. Кто пробовал, напишите, пожалуйста. Если вот эти средства мелькают периодически, вот эти вижу впервые. На самом деле. Шампунчики, мыло, кремушки для рук. Мне очень понравился, знаете, какой? Вот этот вот красненький. Я, возможно, повторю его. Мне кажется, они все три должны быть довольно хорошими. 59 рублей. Это цена прекрасная. Буду какой-нибудь брать про запас. Солнцезащитные средства появляются. Многие хвалят вот, этот, вот это увлажняющее масло спрей для усиления загара, но это уже непосредственно когда пойдем загорать, да? А у меня есть вот такой увлажняющий лосьон автозагар. И знаете, он дает такой эффект легенький-легенький, прям вот легенький совсем. А еще у меня есть, девчонки, пенка. А, Пенка-мус автозагар. Вот она с первого раза дает такой классный эффект загара, как будто вы недельку загорали где-то на берегах. Она мне нравится больше. Ее единственное, нужно распределять а, в перчатках как следует, а, втирать до полного сахания, чтобы не пятнило. На лицо я частенько пенку применяю, вне зависимости от тела. А вот это прям очень деликатный Загар можно в принципе взять попробовать. Средства для ног. И опять у нас предлагают набор из трех средств за 300 рублей. Я не знаю, девчонки, может быть и воспользуюсь такой акцией. Можно взять в принципе после загара себе спрейчик на лето, отложить. На интимке у меня раздражение не подходит. Можно взять, наверное, гель для душа. И мужской что-нибудь или масочку, а можно и детская по 100 рублей. Единственное, мне кажется, вот спрей после закара тут, это, наверное, прошлогоднюю коллекцию распродают, да, поэтому он выгодно достаточно получится, а все остальное и так можно взять на акциях за 100 рублей. Нам э, предлагают еще каталог седьмой, туалетную водичку Виктори гол Для него пробный образец можно взять за 49 рублей. Хорошее предложение. Вот эти спреи, которые сейчас все используют как антибактериальное средство, потому что тут безумное количество, большое спирта. Вроде как производитель заявляет, что 65%, то есть необходимое количество спирта для обеззараживания. Но я не знаю, я с этой целью конечно, брать не буду. А сейчас, мне кажется, вот прям девчонки разбирают, расхватывают. И шариковые дезики по 89 рублей. Ну, вот и все, мои хорошие вот такой обзор каталога у нас с вами сегодня получился. Надеюсь, что была вам полезна. Если это так, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. А я с вами прощаюсь до следующих видео. Всех люблю, целую. Всем пока-пока. Берегите себя.